Эта ситуация связана не с мегафоном как таковым, это связано с политикой Apple, с их пониманием санкционных режимов. Так что эта ситуация не может быть решена здесь на уровне мегафона, и от мегафона здесь мало что зависит. Это вопрос вообще разрешения общей кризисной и санкционной ситуации.